что офицер готов к миссиям Кэш готов ну погнали тогда не обязательно миссиям -то. ну так а как ты думал-то еще еще легче да да да так давай нам нужно тогда маршруты патрулирования выяснить за сегодня так что погнали так ну что продолжаем выполнять задание маршруты подпишите да, сейчас посмотрим какой маршрут Так, ну 8 километров придется гнать Поехали Нужно добраться до маленького Сеула Сеула Ну да, такой маленький Сеул На маленькой тачке С большими совухами да. Вот ты мне скажи, а что забыли Наши замечательные ковбои В маленьком Сеуле Глаза. Ох, е. охрана, или не охраны. Еще и не привлекать информацию какую-то. Найдите Сейчас. машину с номером знака 02SAB785. Так нам их убивать не убивать? Нет, пока не убивать. Так если мы пойдем, нас по-любому заметят и та-та сделают. Нет? Подожди, 0-2... Это 6-2, не подойдет. Тут тачек просто пипец. Ну да. Походу будем просто... Я снайперку взял. Выцеливать? Они тут все 6-2. Хм. Так... 6-2... 8-8... Интересно, а если я сюда пройду? О, ля! Чё там? Я вон куда забрался. Ого. Так, окей. Так, 6-3. Нам нужно 0-2, в первую очередь. 0-2, САП 785. Ну да. Нашел что-нибудь такое? 0-0. 9-3. Красную не могу увидеть. А это хрен пойми, что. Короче, не все тачки я могу увидеть. Тут номера такие, что. Да. Угу. Под другим углом надо смотреть. Подожди, а мы можем он туда вот подняться? Так, можно. подожди. 46. А я половину 65. Ну, вроде как... 785. Нашел, да? Mm -mm. Вот отсюда. Ох, ядрич! Чего? Они меня нашли! Я что? решил пролезть, они меня нашли. Так, Причем жестко так нашли. Поубиваю, что ли, немножко. Ну да, уже теперь придется поубивать. Так. Так, я к тебе. Три головы, четыре... Пять. Ты чё там их просто отстреливаешь? Да, по головам. Я как этот кемпер. Шесть. Давай. Так. Да ядрить! А чё они на меня, на тебя ничего? Тихо. Семь. Жескач! Они просто взяли и разбомбили меня нафиг. Перезаряжу, пожалуй. Семь. Восемь. Кто меня увидел? Ты да что? Да подожди. Да нет, я еще бегу. Ну вот. В голову добили. Я чувствую, вся движуха будет без меня, да? Ой, а вы откуда пришли? Так. Еще где один? Так. Вот он. Я его свалил контрольный выстрел. Копа что ли? Так, да? ну давай искать, да. Ну давай искать быстрее. Так. Like вот, нашел. Нашел. Так, откройте багажник машины. И как я его должен открыть? Да. Открывайся. Да ядрень. Подожди, а если попалить в него? Может, может, как-то на него... А, во, смотри. Лешечка. Можно было, да, просто взломать. Так, сфотографируйте. Ох ты ж, ёлки. Так. Да вообще кошмар какой-то. снатик. Я уже сфоткал. А, я твою жопу щелкаю. Оп. <laughs> Нормально. Так. Так. Да, сохранить галерею. Лестеру, а я отправляю Лестеру. Так, ну отправляй. Все. Есть, теперь Оп. сматываемся. Ты видал, нам вертиков прислали. Тут можно фильтр было наложить, но я не стал. Садись. О. Все, погнали. Дверь закройся. Уже закрылась. Да ядрить налево-то что мне только гранат то предлагают бросить больно больно все уезжаем я аж покраснел да вообще кошмар так а что нам оторваться от полиции а потом наверное в освояться все маршруты патрулирования получены все куда более проще оказалось да можно было просто лестеру позвонить и все мы оторвались -хо ну чё, поехали в наш клуб за следующим заданием Ну да Гони На полное.